здравствуйте еще недавно я вам показывала дендробиум нобели это же самый и сейчас хочу показать вновь вот было очень жарко и на моем меня появились почки и чтобы совсем не сушить дендробиум я начала его более хорошо поливать вот вы видите вы можете увидеть результаты неправильного такого скажем ухода что я его не сушила дальше вот появились детки кейки так званые вот и также наряду с цветением дендробиума но цветочки Появились тоже необычные. Посмотрите, пожалуйста, на эти цветоносы. Видите, цветонос с корешками и второй рядышком цветонос. И также вы можете увидеть большие корешки. Вот такие цветочки и и корешочки вот но самый интересный мне кажется вот этот вот кейк ростик на нем не только ростик но также два бутона для цветения и корешки как всегда вот это неправильный полив у меня, ошибка, конечно, в уходе, но почему я это сделала, почему усилила полив? Потому что развивался этот вот молодой рост, вы видите, он уже сформировался сейчас, получается, и ему явно не хватало питания для роста раньше. Поэтому, из-за постоянного цветения, подготовки цветения, поэтому я усилила полив. И вот видите, рост все равно сформировался меньше, ниже, чем родительское растение. Ну, естественно, не будет такого хорошего цветения. Но зато появились дети. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч. Правильно ухаживайте за своими цветами и хорошего вам цветения.